Привет, друзья! Привет, друзья! Я снова с вами в своей квартире. Блин, давно уже я не снимал ничего для вас, но, блин, где-то, наверное, сентября, а может быть даже и с августа. Ничего не выкладывал, мне уже пишут ВКонтакте. Куда-то пропал, не померли. Я же в других своих роликах вам рассказывал, что у меня там подозрение на рак горла там помираю пока как видите живой я с вами общаюсь на связи как говорится вот своей квартире пустой вон моя фирменная друзья раскладушка Сзади, позади меня видите да вон она стоит у меня еще сухари в глазах Блин, у меня здесь ни воды ничего нет сейчас вам попытаюсь показать уже показывал в других своих видеороликах вот у меня куртка висит здесь трубы, видите, да, у меня даже вешалки нет, но, но как бы я не отчаиваюсь, я хочу эту квартиру продать и уехать к себе в дом в Воронежскую область, поскольку дом уже разваливается, довольно старый, то мне нужны деньги на ремонт, вот, самому их сложно накопить такую сумму, там около ляма, надо вложить, чтобы дом более-менее обрел свой, вид, который был у него ну лет пять назад, еще когда матушка жила А может быть даже лучше будет. Вот. Надеюсь, что он даже лучше будет. Вот. Но все-таки это память. Короче, друзья. Давайте к делу. Я, короче, свитер себе взял. Ездил к тете Воденцова. И по пути зашел накрытый рынок и увидел крутые свитера. Не этот, нет, друзья, не этот, который на мне. Рука затекла, возьму другую руку телефон. А другой а, с толстой вязкой, с горловиной, я мечтал о таком, ну, пару лет точно искал, не мог найти везде в торговых центрах, одно дерьмо продается. но может быть, есть какие-то хорошие вещи, но их очень быстро покупают, их очень тяжело найти. Успеть, вернее, к привозу. Например, когда привозят, я могу быть на работе, потом зайти и этих вещей уже нету, или моего размера нет. Размер, друзья, я нашел очень маленький, у меня эска. SXS, даже не м я М-ку по юности носил, а сейчас уже, видимо, из Кудал, с возрастом, как говорится, человек не вверх, не вверх, а вниз растет, и уже на меня налазит Эска только и xs -ка. вот, я нашел э, вот этот вот свитер, вернее, случайно я его, друзья, увидел, там он даже был не один, я два купил, вот, э, продавщица очень была вежливая, э, Приятная женщина, сказала мне, даже хозяин там он, правда не дурок, кавказец его, вот, даже с хозяином познакомился этого ларька, там, повторюсь, скрытый рынок, и вот там был отдел, ларек, где я себе и купил свитер с толстой петлей, вязкой, как не знаю, правильно называется, шерстяной там, или полушестиной, там 80% шерсти было написано. Вот лейбл я, естественно, ярлычок срезал, потому что он колется Я всегда ярлычки срезаю на одежде. Дурная привычка у меня с детства. но там же вся информация, как стирать, как ухаживать. но в принципе, я думаю, сейчас такие вещи особо в уходе не нуждаются. В таком прям. Короче, друзья, блин, я только проснулся. Даже не знаю. С чего начать? Давайте, наверное, я присяду вместе с вами на свою подушку. Вот <связать> Вон подушка моя, видите, да? наконец-то на нее наволочку надел. О, вот еще ногти, кстати, не срезал, надо будет срезать сегодня ногти, а может быть завтра. Хожу как разомаха, люди, смотреть людей. Вот я также хожу с когтями. Вот такой вот, друзья, я взял свитер. Видите, да? Кстати, мне про когти сказали, на работе, у меня перчатки рабочие. Я сейчас грузчиком временно работал, вот, подрабатывал, скажем так. И мне каждый день выдавали новые перчатки, ну, вот, мастер, мастер смены, он, я им говорю, два дня уже у него не брал перчатки, я слушайте, Алексей, у меня вот уже пальцы вылазят, порвались перчатки, надо ногти стричь. Но, наверное, он кем тему сказал, потому что у меня реальные когти, как э, у Ростомахи из фильма. Вот поэтому, надо, слава богу, не стальные, я смогу их срезать, так, вот такой вот, друзья, свитер, а, смотрите, такой вот я взял свитер, это я его вывернул, а, видите, такой толстый, Никак как на мне, водолазочка, да, такая вот тоненькая, я ее, кстати, брал, тоже неплохого качества, в таком центре, вот, а ширпотреб, короче, на мне, вот, а вот это вот такое, видите, Толстый, вязкий, такой вот свитер крутой, такой тяжелый, да, и он у меня пошел по шву, вот здесь оказалась дырка, она пошла, пошла, пошла, я очень расстроился, но возвращать, расставаться с этим свитером я не был какого, потому что мне очень понравился, потому что я люблю черные вещи, не знаю, это классика, да и просто, наверное, у меня в душе не все так весело в жизни моей, поэтому я вот что-то в последнее время все черное стало одеваться, как э, люди в черном. Тоже есть тоже фильм такой, что я сегодня в клима рекламирую. Кстати, если не смотрели. Особенно первую часть, вторую очень крутые, Третье, мне, друзья, не очень понравилось. У меня еще насмерть, меня на работе продуло. Я грузил машины и на улице зима. 27-е, 28-е уже сегодня, декабря. Скоро Новый год, через пару дней уже. Друзья, короче... Я взял нитки и, э, как вам сказать, э, петлей прошил, короче, вот я думаю видно, короче прошил пошву весь свитер, рукава, горловину, низ свитера. Вот такими вот, друзья, нитками были, вот такими вот, видите, нитками тоненькие совсем, вот тоненькая нить. Вот. Думаю. видно, Прошу прощения за качество видео. У меня телефон, кстати, разбился, почему меня-то долго не было. Новые я себе все никак не мог купить. А были деньги. Я что-то себе там кинь-свитера возьму. Там джинсы. Ботинки себе, кстати, крутые купил. Вот, дутики. Теперь у меня есть дбусь но они более менее нормальная я вот, По дуже прошил. А зашел к нам а, в мастерскую. Ну, а с детства, как вы помните, кто, особенно в 80-х, 90-х годах рождения, наши родители всегда были очень, друзья, как же это правильно сказать, практичные, вот, и ну, мы дети, мы, на нас обувь горела, вот, и они всегда давали в мастерскую прошивать на новую обувь, ну, чтобы на дольше хватило, и чтобы, как бы, не покупать новые, там, через месяц, вот, и... И, и, и мастер да, попался мне не очень порядочный, оказывается, обувь вообще, по идее, новую прошивать не надо, иначе она зимой начинает а, протекать, Ведь а, как вам так сказать то правильно, когда а, а, а, иголка, он уже протыкает, получается, у подошвы, делает дырочки в резине, микродырочки, через которые может затекать влага, как мне объяснил другой мастер, я зашел в эту мастерскую, но в другой уже день, когда, когда уже у меня ноги стали мокнуть. Вот. Был другой мастер, более нормальный, порядочный. И он мне сказал, то, что по идее, зачем он тебя прошивал. Прошивается обувь, когда уже подложка отлетает наполовину. Или общать летает, тогда она и прошивается. А... Меня вот с от... меня содрали деньги. Я еще тогда уезжал, мне срочно надо было ехать по делам. И я вместо... 800 рублей, который мне озвучил, дал тысячу и сказал: "Друг, друг сделай мне за тысячу рублей срочно в течение пару часов". Он мне их прошел. Кстати, прошел очень круто, ничего не могу сказать, что очень ровные, красивые, как, прям как фабричные. Вот. Они стали протекать. человек мне просто не сказал, видимо, им нужно. Видимо, он хотел с меня заработать, чтобы я не ушел, а дал ему, заплатил. Вот. Не знаю, как это правильно сказать, назвать, я наверное, так не поступил. Я сказал сразу, слушай, друг, походи в них, а порвутся, там приходи, и их прошью. Но он взялся, я его, кстати, спросил, я до этого купил смешные смешных друзья, кроссовки. и они тоже прошитые были, вот они стоят у меня в углу, вот они стоят, тоже были прошитые, и они протекали, вот. Я ему сказал, что, в принципе, почему я и купил все более дорогие фирмы, Баден или Баден, как правильно, вот такие вот. тут не видно, они у меня все вчера замызглись, я ездил гулял по Москве и на улице хоть и не слякоть, но все равно солью посыпают дороги и снег тает и одежда замызгивает, обувь особенно, ну по крайней мере у меня, друзья. Но ну и человек не убеждал, что нет, это же резина, когда нитку проденешь туда, иголочку воткнешь, резина обволакивает, как бы стягивается, и ничего не будет протекать. Ну, друзья, на самом деле, никогда так не делайте. это вам мой лайфхак. Вот. Не пришивайте новый обувь, потому что вы можете закончить так, как я. Вернее, так, как мои новые уги там, дутики, не знаю, как их обозвать, а, вот они стоят. Блин, а больше надо влогов для вас поснимать, что-то давно меня уже не было в интернете, на ютубе. Вот, и, э, короче, мне другой мастер сказал, что приходи в другой день, была смена не того мастера, который мне делал. Будешь с ним ругаться, ругаешься. Вот. Но я решил не идти за этим. За эти тузьки, короче, я отдал где-то 3,5 по акции, взял мне 3 900, пусть прошить 1000 это 4 900, они мне обошлись, но они стоили около 6 тысяч, там 5,5 по-моему, не те деньги, чтобы пойти там орать на весь торговый, да и деньги мы мне уже не вернули, да и не <соспаливание> вернуть, не вернуть, короче, этой обуви уже прежний вид, прошитый и прошитый, а татуировку, друзья, сделал, это на всю жизнь, <соспаливание> так здесь прошил, это уже навсегда, поэтому будем их ходить так, я их я взял воск для обуви вот, натираю, вроде бы как по швам тоже натираю, вроде бы, сейчас вам покажу вот, вот эти мои сумки, видите, да? сколько у меня сумок здесь это у меня типа кладовая такая взял щеточку еще разорился вот, щеточку взял, воск воск для обуви друзья, вот такой вот воск и и, и, и. но они не так уже пропускают влагу короче, друзья, я отошел от темы немного, извиняюсь вот я, вот я, пойду, с утра. Ну, чтобы проснуться, у меня даже нет кипятка здесь кофе все заварит, да и кофе у меня, друзья, нет ну, Вот, это... короче, обычными нитками, но я вспомнил потом, когда я уже прошил как и, по, как и мастер мне мои, мои эти дутики, обувь. вот. Я вспомнил, что когда-то в юности я тоже прошивал свитер такой же толстой, вязки, и он у меня потом порвался из-за того, что нить не тонкая, и я еще сильно так стягивал, стягивал ее когда, да, делал шов, вот, что просто нитки они шерстяные мягкие и просто нитка обычно их разорвала, передавила, вот. Поэтому я сходил вчера, когда гулял, и купил вот такие вот хлопковый шнур, такой, не знаю как правильно, нить сейчас почитаем давайте, у меня вот еще красный взял, у меня другой свитер красный есть, тоже новая, хочу его украшить вот такая вот, такая вот хлопковая нить, не знаю что это, она состоит там из пяти или из десяти тоненьких нитей, но ну, как веревочка такая она мягенькая, приятная она на на ощупь нас мысли долго уже. И я решил, друзья, пошли, пить, прошить, так же как нитью. Видите, да? Вот так вот. Это лайфхак, кстати, друзья, для тех, у кого тоже вязаные вещи, кто любит. Я обожаю, например, друзья, вязаные вещи. Они теплые на, на зиму. Приятные телу, удобные. Вот. Ну и на отдышит, в отличие от синтетики. Хотя сейчас любой, любых шестернях изделия, друзья, синтетики, но все равно. Ну, вот. И у меня еще есть свитер такой же, второй только этот черный, а у меня еще есть цвет антрацит. Я его тоже хочу прошить, но уже без обычной нити, а вот таким шнурочком. Ну, вот. ну и вам советую, если вы покупаете сейчас, сами понимаете, личные. не все качественные, как их выдают там продавцы, да, но можно себя обезопасить, если вам не лень привезти там 3-4 часа, на меня ушло весь свитер, короче, пошел прошить. Можете также прошить, в принципе, не видно даже, что это со изнанки я все делаю, друзья. Естественно, со знамки такой вот он. Потом я одену, поснимаюсь в этом свитере. Вот, так вот, блин, я даже разучился как-то смотреть в объектив, чтобы куда-то не в потолок, не в стену, а именно на вас, мои дорогие друзьяшки. Как же по вам. Дед, вот так вот давайте, О, по вам, мои родные, давайте вас обниму, очень соскучился, очень, по вам, ну вот, мне очень тоскливо без Ютуба, мне одиноко, Мама я похоронил, ну, папа, а я с ним почти не общался, он тоже умер, а, родственники от меня тоже открестились, вот. тетка вообще говорит, не приезжай. Достал уже, поэтому я мылся, там, брился, сушился, стирался на работе. Телефон у меня тогда не было нормального, поэтому мне не удалось для вас, друзья, поснимать этот трэш. Но после 12 числа сказали, нас опять туда позовут. Поэтому мне теперь, скорее всего, две недели придется не мыться. Но может, бриться я еще как-то буду, а мыться мне некогда. Если выйду где-то подработаю в другом месте, то хостел сниму на пару суток. И там помоюсь, побреюсь, постираюсь. Вот. А так я для вас поснимаю. Меня ждут на той работе. Вот. Кстати, Миха, начальник, мой привет, главный гручник. Надеюсь, тебе какая-нибудь повысят зарплату, тоже уже достал мне. И будут тебе платить а, не 60 тысяч, как сейчас. А, кстати, Михан каждый день там работает 7-0. Ну, вот, появляется на работе. Мой начальник Андрей Юрьевич платит, это мастерсмены платит. Ну и директор, директора не знаю, кто там зовут. Хватит ему 60, но Миша хочет 80. Так, Андрей Юрьевич, к вам обращаюсь. Давайте повысите Миши зарплату, человек заслуживает, он реально там загрузчика, за дворника, он принимает товар за товароведа, приемщик товара. Короче, водитель погрузчика. Вот. Миха, блин, ты классный парень, но завязывай баловаться всякой фигней, алкогольным и всем прочим. Но, вот, там, не буду я интернете говорить, чем прочим вот думаю молодежь догадается вот ты молодой тебе там 30 сколько тебе 32 или 31 займись не знаю ты же спортсмен у тебя груша на работе висит друзья надо тоже тебе потом грушу в дом купить И, да я все-таки надеюсь перееду вот. надеюсь не на тот цвет а все-таки в дом себе вот я тоже себе куплю обязательно грушу когда по юности я тоже ходил пам пам тыш, тыш, бил грушу вот. Поэтому Миха, тебе привет, если ты меня смотришь. Кирюха тоже, Дэцола я его называю, он тоже с дренами, Друг, Миха, тебе тоже привет. Весь татуха, прикольный чувак, работает в цеху на, на полиграфии, как это правильно, короче, на пакетах я, друзья, подрабатывал вот. И он наносит краску на пакеты, учится, вернее, только. Вот. Кирюха, много не бухай. Миха, тебя тоже касается. Два дружка вы вместе постоянно, не бухайте, ну и все прочее. Вот поэтому, друзья, насморк, у меня насморк, уже надоел, продуло меня, вот, так, блин, у меня для вас много историй накопилось за эти, наверное, пол, полгода почти, которые прошли, видите, я не хожу, никак не могу, знаете, так, как песик, который хвостиком гуляет от радости, так же я никак не могу а, успокоиться во мне, все прям теребит, бушует, вот эмоций море, то что наконец-то у меня в руках камера, пусть и дешевого телефона, Redmi, Redmi, Redmi Light какой-то там 7 Я купил за шесть тысяч подержанный. аккумулятор скоро сдохнет, наверное, но держит еле-еле зарядку. Но, друзья, все равно хоть на что-то, но могу теперь поснимать свои блоги для вас. Вот. И поэтому так, вот, друзья, я в чем хотел. -то? Но это чем я занимаюсь в промежутках между тем, как я там подрабатываю, и ухожу. Ну и с вами я давно уже на связь не выходил, к вам, мои друзья, друзьяшки. Вот, иголка, нитка, короче, такой вот от меня вам лайфхак, вот, если вы купите себе крутой шестяной свитер, обязательно, если вы не уверены в качестве, этого шестерового друзья изделия пройдитесь изнутри сознанки по шву нитки ее не видно а вы можете в любом специализированном магазине у нас клубок называется купить вот эту нить где она у меня лежит вот и пройтись и тогда он у вас точно уже никогда я надеюсь не порвется ну, поэтому друзья ставим вот такой вот жирный лайк Обязательно, обязательно, друзья, комментарии, комментарии. Ну и кто не подписан, подписываемся. Вот. Вот, друзья. Видите, да, у меня иголочки. Такая вот иголочка. И, блин, одной рукой, конечно, неудобно снимать, но ладно. И шить. Вот нить. И вот так вот, друзья, видите, да, я пошлу. так вот прошиваю. Вот так. Аккуратненько, только, друзья, аккуратненько. Короче, такой вот лайфхак вам от меня, от Джеки. Как э, свой свитер новый или уже не новый, старый, древний, шерстяной. Э, Чтобы он вам дольше прослужил. Пусть не намного может быть, но... А может быть не намного, надолго вернее. Вот так вот, друзья, и шьем. В принципе, и все у меня на сегодня. Никаких новостей нет. Вот. Есть всякие истории, друзья, для вас интересные, которые я хотел бы вам рассказать. и Надеюсь, в ближайшее время это сделаю. Но ну, вот, Очень интересные. Ми мистические даже есть. Мифические, мистические, как правило, Мистические, наверное. Ну, так вот. Главное самому мифом не стать. Следить за своим здоровьем. Хотя, да. хотя... Ютуб, друзья, если ты в Ютубе, то уже без меня, я так считаю. Вот сегодня я опять Пашу фильм смотрел. Блин, классный был мужик. Вот. Мои соболезнования его родным и близким, друзьям. Вот. Не стал этого человека пару лет назад, но я до сих пор его смотрю для, для меня. Павел до сих пор живой. Вот. У него даже песни если он музыкант. Выпустил альбом в стиле бабу, барда, по-моему, у него типа шансона такого русского. Так вот поэтому давайте друзья давайте ставим лайки комментарии и наверное лайки комментарии это не так важно важно то что вы все-таки мне пишите вот, то что куда я пропал и все переживаете что со мной что с моей судьбой я не не пропал живой здоровый вроде бы но совсем здоровый и сопли но друзья так поэтому друзья кстати я закурил никак не могу с этой дурной привычки расстаться вот, которая можно сказать уже жизни моя угрожает но я все все курю и курю как пыхчу как паровоз вот друзья поэтому с наступающими вас праздниками новым годом не напивайтесь ну естественно я вам желаю его встретить весело в компании друзей, близких, родственников. Вот. Ну, не напивайтесь, еще раз скажу, повторюсь, не напивайтесь. Вот. Я не знаю, я, наверное, может быть, напишу в одиночестве. Вот. А вам советую, друзья, сильно не набиваться, сильно. Немножко можно, наверное, пригубить. Вот. Поэтому с наступающими у вас всех праздниками. Вот, и давайте да, на связи, друзья, на связи.